У меня мало времени, поэтому я сразу к сути. Представляться я не буду, мы слишком давно с вами знакомы. Тысячи лет я устраивал войны, посылал голод, болезни и бедствия. В общем, выполнял свою работу качественно. Пока не понял, что все это полумерами. Обычные смертные печали, которые вы слишком быстро забываете. Знаете, почему я решил все изменить? Ребенок. Все изменил обычный ребенок Я увидел и осознал элементарную вещь Отними у ребенка что-то и получишь конфликт Дай И он будет счастлив и захочет еще Элементарная мысль помогла мне сделать человека рабом вещей. Отнимать у вас дом, семью, детей Да я мог и так и делал это оказалось недостаточно эффективным. Но вот давать что-то... Совершенно нужно, Против которого вы так ничего не смогли придумать. Вещи. Вот что теперь ваша истинная слабость. Новый телефон, модные джинсы, респектабельная машина. И все. Ради этого вы сломаете себе хлебет, а он у вас тонкий. Путешествия, чтобы посмотреть, в каких домах живут другие, какой хлеб они едят. И привести себе еще больше ненужных вещей. Что Шопинг, чтобы подруги завидовали, потому что у них другое имя на бирке трусов. бесконечные пробки. Только ради того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Секс. М -м. Это отдельная статья о ваших душевных расходах. Открытая грудь, красивый бедра, призывный взгляд и все. Ваши придуманные ценности уходят. А если еще это можно купить, тут даже моей помощи не требуется. Вы готовы удивлять даже меня. Вы уничтожаете себя сами, и это прекрасно. Какой вселенной существа пожирают друг друга из-за побегушки? Семьи разваливаются из-за недостатка вещей в шкафу. Или сын ненавидит тех, кто дал ему жизнь просто потому, что не получил денег. А вы приставку. Теперь представьте свою жизнь из мобильного телефона, из компьютера, из новой машины. И вы поймете, о чем я. Человек слишком глубоко увяз в моей системе. И эта система совершенна. Она стала моим лучшим проектом и последним пристанищем для нас. Только вот вселенная требует гармонии. Если где-то слишком много темноты, она должна быть уравновешена. Теперь мне придется уйти. Я победил, но я больше не нужен. Так бывает. Это будет новый мир. И вы будете скучать по мне. Я ухожу, но... Моя сущность остается с вами. Спасибо вам за это. Почему я это? Считайте это прощанием. Да, и у меня есть еще одна просьба. Пожалуйста. Ничего ничего не хотим. Мы тут поспорили с одним парнем. Сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернуться. У меня есть еще очень много интересных проектов для вас. Увидимся. Или нет.